Приступаем, наверное, к самому большому по объему и по длительности уроку. Это настройка основных окон терминала КВИК. Много дополнительной информации есть бесплатных видео в интернете, на YouTube и платных даже есть. Но я постараюсь в данном уроке выбрать, вот сказать всю самую суть, что может реально потребоваться вам именно применительно вот, к покупке облигаций, к инвестициям, которые потребуются и о чем мы будем говорить в данном курсе. Потому что КВИК огромная программа. Почему ее надо выбрать? Ну, потому что большинство брокеров ее используют. Потому что у Квика самая большая команда, которая его создает, и как чтобы ни говорили, это один из самых надежных терминалов для российского рынка. За рубежом есть гораздо более крутые терминалы, но в России я бы выбрал Квик и больше на эту тему не заморачивался бы. Захотите что дополнительно изучать? Не проблема, всегда информацию найдете. Я расскажу то, что считаю более чем достаточно, чтобы применить его к тем функциям, которые нам потребуются. Расскажу, значит, потом по времени прям буду по порядку рассказывать про подключение к бирже, техподдержки, обзор основных меню, сервера. Дальше покажу таблицы текущей торги или она раньше называлась текущей таблицы параметров. Вот эта вот путаница в терминологиях, она появляется, потому что от версии к версии, Почему-то разработчики вот пытаются вот эти названия чуть-чуть подкорректировать. И при том, что очень много похожих названий и огромное количество таблиц в терминале Quick, начинается путаница и каша в голове. У меня тоже путаница, несмотря на то, что я каждый день использую терминал Quick. Но я 80% всех наворотов его не использую. Мне хватает тех 20%, с которыми я постоянно работаю. И постараюсь вам именно про них рассказывать. Поэтому, где я помню, как раньше таблица называлась, на всякий случай скажу. Не помню, значит, будем смотреть так, как уже в восьмой версии терминала Quick. График инструмента, вывод сделок заявок на график рассмотрим. Потом посмотрим, что такое якорь. Понятие якорь расскажу. Настроим быстрый стакан. Настроим стакан отдельно под там, акции, отдельно стакан под облигации, потому что он чуть-чуть будет отличаться. Расскажу, где посмотреть код клиента еще депо. Настроим таблицы заявок, стоп заявок, таблицы сделок. Дальше таблицы настроим, которые потребуются для анализа денег, которые у вас на счету. Это клиентский портфель, таблица позиций по инструментам и таблица лимита по деньгам, которую я не люблю использовать. Редко ее вывожу. Покажу как купить продать в один клик, уже при помощи быстрого стакана. И покажу как, настроить, как сохранить настройки файл, как загрузить настройки, как сохранить шаблончик стакана. Вот все. И про обновление терминал Quick скажу в конце. Давайте начинать, потому что материала много и все это объемное. Открываем терминал Quick, начинаем настройку. Специально все окна удалил, чтобы настроить с нуля один раз. Один раз настроим, потом вы настройки сохраните и будете их всегда использовать. Можете 2-3 варианта настроек сделать. У меня их гораздо больше и под все случаи жизни они у вас будут. Не надо будет каждый раз что-то перенастраивать. Подключение к бирже. Ну, у нас автоматически это при помощи робота происходит. Вот он автоматически логин, пароль вводит. Вообще все это происходит там через меню вот системы. Вот соединение опять установлено. Расскажу вам, вот есть здесь такое, как система, соединения. Открывайте здесь описание доступных соединений. У меня сейчас здесь демо-версия. Этот урок на демо я покажу. Здесь только одно соединение. У брокеров обычно 4-5 и больше, в зависимости от того, как, насколько брокер крупный. Соединения могут меняться, могут добавляться, могут убираться. Брокер, как правило, через квик вас проинформирует. И если вдруг что-то не работает, просто с сервера, с одного на другой переключаетесь, соединение, и разрывает соединение, соединяете. Все, и у вас, скорее всего, проблема исчезнет, все у вас пойдет заново, подключение к бирже. Можно поставить галочку «Восстанавливать связь автоматически», но ну, с 10, там, скажем, до 18.45, когда основная секция работает. Здесь галочку «Восстанавливать последнее соединение», я бы не ставил, чтобы он в случае необходимости начинал разные сервера перебирать. Здесь не рекомендую галочку ставить, проверять, зачем лишний раз квик нагружать. И вы будете работать визуально. То есть квик включили, что-то купили, продали, квик выключили. Все, вам скорее всего вот эти вот все восстанавливать связь не пригодится. Обзор основных меню система, здесь нам потребуется сохранить настройки, загрузить настройки отдельно посмотрим иногда если не работает, вот потребуется заказ данных и здесь перезаказать данные просто ставите там все галочки и перезаказать данные после этого Quick данные обнулит, заново с сервера закажет и перезагрузится часто проблема решается после этого настройки, это меню отдельно посмотрим, когда будем код клиента еще посмотреть. смотреть но здесь особо ничего больше не потребуется. Создать окно. Здесь каким-то будем обращаться мы. Здесь отсюда будем окна искать. Здесь можно даже настроить меню. Так как оно должно вот это вот меню выглядеть. Ну я никогда не настраиваю. Это уже какие-то такие излишества. Действия. Здесь очень хитро. То есть здесь действие появляется всплывающее меню в зависимости от того, куда вы кликнули. У нас у вас, видите, сейчас вообще нету никаких таблиц. И ничего не происходит при нажатии на меню действия. Дальше «Брокер» я никогда вот этом меню не использую. «Сервисы» здесь я только загружаю роботов, остальное ничего не использую. «Окна» не использую. И, соответственно, здесь вот появится еще в боевой версии, может появиться такое меню, как «Расширение». Оно требуется там, чтобы создать какие-то стратегии, чтобы вывести-завести деньги. Вывести-завести деньги можно через личный кабинет, наверное, для вас это будет проще. Вот, собственно, и все. Будем сейчас уже настраивать окна, по ходу дела все будем смотреть. И первый у нас таблица текущей торги идет. Таблица текущей торги, нажимаем создать окно, здесь есть вот текущие торги. Раньше таблица называлась текущая таблица параметров, вот отсюда собственно всякие путаница идет. Давайте смотреть как здесь, текущие торги, нажимаем, вот появляется создание таблицы текущих торгов. Сначала вам нужно выбрать хоть какой-то инструмент. Сразу говорю, это демо-версия. В реальном квике там будут дру... немножко другие набор доступных параметров. То есть доступные параметры это ваши акции, облигации. Вот видите здесь валютная секция, опционы, фьючерсы. Это уже деривативы производные от акции, облигаций. Давайте акцию какую-нибудь возьмем. Ну давайте Русагро возьмем. Что у нас еще есть? Какой-нибудь там Сбербанк, который мы знаем. Хорошо акцию. Так, вот Газпром. Газ, газ, газ. Газпром давайте возьмем. Добавляем. Так, а мы не добавили Русагра. Добавить. Так, давайте еще. Видите, как только я что-то добавил, какой-то инструмент, появились доступные параметры. Сейчас объясню, что это такое. Вот давайте Сбербанк добавим. Привилегированная акции Сбербанка не будем добавлять. Так, все из акций. Здесь вот есть валюта. Давайте добавим какой-нибудь валютный инструмент. Возьмем, к примеру, рубль-доллар, доллар-рубль со счетами завтра. Со счетами завтра добавим. И какой-нибудь из срочной секции. Давайте фьючерс какой-нибудь возьмем. Давайте возьмем фьючерс нефти. Вот бренд F0. Здесь высвечиваются коды фьючерсов. Я не буду рассказывать, как они образуются, потому что вам это не пригодится. С фьючерсами вы не будете работать. Так, что здесь теперь? Здесь нужно какие-то доступные параметры вам выбрать. Хотя бы один. Здесь по алфавиту все можно отсортировать. Давайте посмотрим. Вот базовый актив добавим. Так, дальше давайте посмотрим. Давайте код инструмента добавим. Код класса. Код инструмента. Помните, я говорю, это код, по которому вы можете получить доступ. И вот код инструмента, кстати, скажем, Сбербанк, он будет такой же, как и там на бирже, который будет набирать там через TeamViewer, через Трейдинг View смотреть, например, там тот же код Сбербанка Сбер надо набирать. Давайте еще цену возьмем, например, цена последней сделки, число дней до погашения. Потом, когда мы с облигациями начнем уже в реальном квике работать, там еще появятся дополнительные колонки, которые мы тоже выведем. Достаточно пока нам. Нам сейчас просто приблизительно продемонстрировать, как эта таблица выглядит, что здесь есть. Вот здесь у вас есть название, базовый актив, код инструмента, код класса. По этим двум параметрам всегда можно на московской бирже обратиться к этим инструментам. Давайте куда-нибудь ее вниз поставим. Вы в зависимости от вашего разрешения монитора сами для себя расставите окна уже самостоятельно. Вот таблица текущей торги. Здесь самые основные информации по каждому инструменту вы можете найти. То есть вы выводите сюда те инструменты, которые вам потребуются для работы. Теперь, после того как мы сюда что-то вывели, давайте построим и перейдем к рассмотрению графика инструмента. Его удобно сделать отсюда. Просто выделяете Газпром. Нажимаете правой клавишей мыши. Всплывает контекстное меню. Сразу говорю, контекстное меню может быть разное в разных таблицах. Вот в этом квике так сделано. И здесь смотрим график цены объема. Вот вам нужен его. Все, у вас выведен график цены объема. Кстати, есть светлое есть темная тема квика. Я люблю светлую тему. Где ее поменять, посмотреть? Давайте сразу глянем. Система. Настройки. Основные настройки. Вот видите, стандартная тема и темная тема. Я не люблю темную тему. Мне тяжело глазам. Темную тему я больше использую в зарубежных терминалах, чтобы не путаться. И темную тему я использую в MetaTrader пятом, то есть другой терминал, чтобы не путаться. Белая тема, прекрасно мне нравится, светлые графики. Вот мы отсюда вывели график. Надо два графика. Берем агро, также правой клавиши мыши. График цены объема. Вот у вас второй график появился. И еще можно график выделить и нажать Ctrl-N. Появится точно такой же график. Правда график появится на тот же инструмент. Как перестроить, я расскажу, когда буду про якоря рассказывать. Все, график у нас есть. Теперь нам нужно вывод сделок, заявок на график. Как это сделать? Правой клавишей мыши. контекст контекстное меню. То есть вы кликаете по графику и правой клавишей мыши, контекстное меню. Редактировать. Редактировать берем выделяем цену идем на вкладку дополнительно ставим галочку заявки я люблю их вот таким сиреневым цветом ставить стоп заявки красным цветом и сделки я люблю покупку зеленым а продажу красным то есть покупка лонг красно все применить окей но у нас сейчас ничего не изменилось потому что у нас ни заявок ни сделок не было мы вот это самое главное настроили и теперь, когда мы сделку совершим, тут же на графике появится по какой цене и где мы ее совершили, в какой момент. Таймфрейм. Выделяете графики. Вот здесь вот есть вверху таймфрейм. Я обычно здесь меняю. Вот у вас минутный график Газпрома. Кликаете. Меняем д Дневной график Газпрома. Почему одна свечка? Потому что демо-версия. Давайте поэтому сделаем пока 5 минут, чтобы было у нас больше количество свечек правой клавишей мыши можно также редактировать здесь можно выделить цену можно здесь нажать добавить и добавить какой-то индикатор индикаторы я не буду рассматривать но вы просто можете знать вот скользящий средняя простейший индикатор он просто указывает среднюю значение цены за какой-то период нам индикаторы не пригодятся редактировать выделяю вот этот moving average нажимаю крестик удалили применить окей okay. здесь внизу вывелся по умолчанию сразу и объем Но я люблю объем оставить чтобы было видно когда происходил больше сделок когда меньше сделок по инструменту пусть будет мешать он вам не будет В дальнейшем может быть он вам будет какую-то информацию доносить и помогать то есть это сколько сделок прошло на каждой свечке то есть когда-то больше сделок, когда-то меньше вот это график объема теперь давайте вот понятие графика что такое якорь? Вот видите, здесь якорь. Я нажимаю якорь. И появляется вот здесь на графике тоже такая вот. Типа иконка, чтобы связать график с текущей, таблицей текущей торги. Нажимаем график, появляется. Теперь я нажимаю здесь. И у меня здесь появляется другой инструмент. Почему? Потому что выделен этот инструмент в таблице текущей торги. Выделяю я «Газпром». И у меня графики, которые связаны, вот красным, появляются точно такие же инструменты. Отжимая график в текущих торгах, здесь он пропадает. Давайте выведем по Агро, как мы делали график цены-объема. РусАгро. И давайте еще какой-нибудь фьючерс на нефть выведем. График цены-объема. Вот три графика у нас здесь появилось. Вот мы их так друг друга наложим. Нажимаю. Якорь появляется здесь. возможно, связанный. Давайте я вот этот график и этот связываю. Смотрите, я выбираю здесь другой инструмент. Рубль-доллар. Оба графика. Теперь на них другой инструмент. Рубль-доллар. На каком-то графике отжал якорь. Все, он уже не связан с этим таблицей. То есть я при помощи якоря всегда могу график настроить на другой инструмент. На тот инструмент, который у меня выведен в текущих торгах. Это очень удобно. То есть я здесь настроил график нефти. Отжал якорь, слово нажал, другой график, к другому графику привязал. Здесь ставлю Сбербанк. Вот он здесь появился, отжал здесь. График он уже не связан. Здесь нажал и здесь вывел при помощи якоря Газпром. Отжал в текущих торгах якорь. Все. Все графики уже не привязаны к текущим торгам. То есть они не будут уже меняться, если я выделяю другую строчку. Все, вот так работает якорь. Точно так же можно привязывать не только к графику, но и к стакану. Чуть попозже, когда стакан сделаем, я это покажу. Все, удаляем лишний график и оставим пока один. Якорь, разобрались. Теперь давайте сразу настраивать стакан. Как настраиваться? Есть таблица текущей торги. Давайте по Газпрому два раза левой клавишей кликнем. Появляется вот такой стакан. Что такое стакан? Это котировки, которые на текущий момент присутствуют на биржевом рынке. Вот цены, по которым более низкие цены, по ним стоят покупатели. Дальше начинают идти продавцы. Продажа, покупка. Давайте сейчас стакан поподробнее настроим. Сейчас настроим быстрый стакан мы на акции. Стакан для облигаций мы сделаем уже потом отдельно на терминале реальном в БКС. Потому что там здесь нет облигаций в демо-версии. Стакан ужасно некрасивый, не информативный. Поэтому правой клавишей мыши нажимаем в любую часть экрана и всплывает контекстное меню. Сразу обращаю внимание, если это у вас будет быстрый стакан, а мы сейчас быстрый сделаем, то здесь мышку нужно привести вот к верхней строке. Только к верхней строке, иначе там у вас, поскольку он быстрый, только сюда можно кликать. Только здесь всплывет меню. Редактировать таблицу. Сейчас мы сделаем из стакана, из такого некрасивого стакана мы сделаем красивый. Сначала настроим вот такой вид, давайте. Ставим сюда галочку, лучшие котировки видны всегда. Покупку сверху не надо, наоборот, снимаем. Использовать перетягивание, это можно мышкой будет перетягивать заявки в стакане. Разреженные не ставим. Здесь убираем, здесь мы все, давайте очистим, заново сделаем. Мы ставим своя покупка. Потом ставим покупка, цена, продажа, своя продажа. Выделять котировки цветом. Выделять свои заявки. Панель торговли. Вот здесь панель торговли. Здесь можно вот здесь вот нажимаем и настраиваем такие. Панель выставления заявок я люблю, чтобы была сверху. Выделяем, перемещаем стрелочками. Панель информации о позиции. Выделяем ее, ставим вторую сверху. Цена, количество, счет третья. Вот это нам не нужно. И ставим код клиента. Вот 4. Нажимаем ОК. Все настроили. Дальше ставим галочку «Быстрый вот снятия заявки». То есть у нас будет быстрый стакан. Вроде бы все здесь мы настроили. После этого нажимаем «Да». И вот у нас появляется стаканчик, который уже гораздо приятнее выглядит. В крайних колонках своя покупка-продажа, здесь будут ваши заявки высвечиваться отдельно, дополнительно. Это удобно, когда вы выставляете заявку, чтобы она была видна. Поскольку это быстрый стакан, то здесь уже нужно быть осторожным. Чтобы нам совершить сейчас пару быстрых сделок, нам нужно настроить. Здесь для фондовой секции, на которой мы будем работать при покупке акций облигаций, здесь нужно выбирать счет депо, А здесь нужно ваш код клиента. Вот видите, у меня здесь Газпром, кстати, 10 контрактов куплено. Как торгуют при помощи быстрого стакана? Выставляем вот сюда количество и совершаем покупку. Все, за заявка позиция изменилась, мы купили еще один контракт. Почему мы здесь не видим? Потому что у нас здесь график нефти. При помощи якоря мы сейчас настроимся на Газпром. Все, мы здесь выбрали Газпром, а у нас здесь Газпром. Также стакан. Вот я тоже при помощи якоря присоединяю, у нас Газпром. Выбираю нефть. И у нас здесь график и стакан становится по нефти. То есть вот при помощи якоря легко сразу необходимые инструменты. То есть график, стакан связать и перенастроить. Возвращаем на Газпром. Вот вы видите, что мы настроили сделку, видна на графике. Вот она появилась. Как торговать? Снизу слева, вот в эту колонку, мы ставим на покупку. Вот у нас заявка появилась. А здесь на продажу. Сверху на продажу, вот в эту колонку. В эту на покупку. Правой клавишей мыши кликаем по заявке. Она исчезает. Мышкой передвигаем. Ну, здесь сообщения мы не отключали. Я думаю, вам не нужно их отключать. Вы быстро торговать по быстрому стакану постоянно не будете торговать. Пусть у вас вот эти сообщения появляются. В принципе, их можно все отключить, чтобы они не мешали. Передвигая заявку. Все, у меня сделка закрылась. И снова 10 контрактов. Могу здесь выставить количество 10. Сразу 10 продать. У меня будет нулевая цена. Все. Сделка закрылась. Переключим на минутный таймфрейм. Вот видите, что на разных свечках происходили сделки. Здесь покупка, а здесь продать. Вот торговля при помощи быстрого стакана. Стакан для... Ну вот такой стакан удобен для акций. Удобен для фьючерсов. там Для опционов. Для облигаций мы отдельный стакан настроим. В конце урока... На реальном терминале. Со стаканом все. Теперь давайте рассмотрим, что такое заявка, стоп-заявка и сделка. Сначала заявка. Я хочу купить компанию «Газпром». Вот есть какие-то желающие купить уже, есть желающие продать. Сделки не происходят, потому что вот сейчас покупатель стоит вот по такой цене, а продавец выше. сделку в этом момент не будет происходить, если все так и будут стоять. Я тоже хочу купить. Выставляю цену 253 рубля 25 копеек. Вот хочу Газпром по такой цене купить. Вот видите, моя лимит, лимитированная заявка появилась в стакане. Где она находится? При помощи терминала КВИК, который мне предоставил брокер, эта заявка уже попадает на биржу. И на бирже она стоит и ждет желающих продать мне по этой цене. Здесь, видите, все, кто стоят в стакане, они хотят продать дороже. И не готовы мне продать по этой цене. Я могу так стоять долго, а может быть, если цена пойдет ниже и захотят те, у кого есть акции, продать мне. Вот видите, сейчас рынок сдвинулся и я сейчас стою первом первом стакане. То есть, если кто-то, вот кто-то выстылся передо мной. Если кто-то будет продавать, он мне, у меня вот эту, продаст мне мою акцию по той цене, по которой я готов ее купить. Вот что такое заявка. Если я не хочу ждать, я могу стоять и когда-то моя заявка исполнится. Я снимаю правой клавишей мыши, беру, выбираю цену, которую мне вот готов купить, и нажимаю. Вот по этой цене я сейчас буду покупать прям по рынку, так называемую. кликаю и у меня за... сразу происходит исполнение моей заявки, потому что мне даже готовы и дешевле продавать, чем я вот обозначил свое действие. То есть вот куда я кликнул, вот чтобы Купить по этому быстрому стакану надо сюда кликнуть по рынку. Произошла сделка. То есть была лимитированная заявка, а теперь уже прошла сделка. Мы сейчас, когда таблицы выведем, мы это все увидим. Давайте их сразу сделаем, будет более понятно. Создать окно. Здесь есть вот заявки. Стоп, заявки, сделки. все Есть же они все типы окон. Выбираем. В стандартных находим заявка. Окей. Вот она появилась, таблица заявок. Вот так мы ее сейчас сделаем. Дальше, создать окно, все типы окон. Вот здесь в стандартных ищем. Стоп заявки. Давайте ее тоже выведем. Я просто про них расскажу. И создать окно, все типы окон. Сделки. Нажимаем ОК. Вот таблица сделок. Можно еще сделать так. Правой клавишей мыши заявки редактировать. И можно оставить только активные. Чем они отличаются? Вот здесь каждая заявка имеет. Я ее сначала выставлял. Она находилась на бирже. Я ее мог потом снять. Она бы становилась из активной, переходила бы в снятые. Если у меня, я выставил лимитированную заявку на покупку и она исполнилась, она будет исполненной. Обычно я ставлю всегда активные, чтобы видеть, что вот заявок у меня, соответственно, сейчас активных нет. Стоп заявок, правой клавишей мыши, редактировать. Я тоже поставлю, оставлю только активные. Самое главное, что у меня нет, чтобы у меня не было активных заявок, чтобы случайно что-то не исполнилось. Ну и таблица сделал здесь, редактировать таблицу. Здесь, соответственно, не может быть активных, неактивных. Это сделка, это уже совершенный факт. То есть вот я совершил четыре сделки сначала купил один контракт потом продал один продал 10 купил один вот у меня сейчас текущая моя позиция один купленный контракт или лот ну будем говорить один лот то есть один лот может включать в себя например несколько одновременно бумаг то есть например компания, например, газпром не могу купить одну одну акцию Давайте посмотрим, выведем сейчас, редактирует таблицу. Размер лота. Давайте посмотрим. Газпром имеет размер лота 10. То есть минимальное, что я могу купить, это сразу 10 акций. По Одной акции как компания Газпром на бирже не продается. Вот что такое лот. А вот компанию Русагра, Агро ГДР наверное, называется, я могу купить одну штучку. А вот видите, рубль-доллар, то есть доллар я могу купить только 1000 долларов. Это минимальный лот на бирже. Один доллар я не могу купить. Это надо в обмене идти. Вот отличие. Выставляем заявки. Еще раз я выставляю заявки. Смотрите, она появляется активной. Я ставил только активный в таблице заявок. Стоп-заявок у меня нет. Что такое стоп-заявка? Давайте сейчас заявки снимем все. Вот у меня куплено один один минимальный лот, то есть ну, 10 акций Газпрома. И вдруг цена пройдет против меня. Я могу выставить стоп-заявку. Например, через быстрый стакан. Сейчас вам не нужно как это выставлять. Ну, просто нажимайте F6. И мы смотрим. Стоп-лимит. Например, если дойдет цена до 240, то есть сильно подешевеет компания Газпром. Я хочу, чтобы у меня э -э мой купленный вот этот объем, эта позиция закрылась, чтобы не потерпеть больших убыток. И я тогда ввожу вот такую нажимаю вот окей. И у меня появляется вот эта вот заявка. Почему она там так далеко? Потому что ну, цена это очень далеко от текущего рынка. Я для примера сейчас поближе подвину ее просто по графику. Вот у меня стоит стоп заявка. Это значит, что когда цена сильно упадет, дойдет до моей цены, у меня автоматически вот это сработает стоп заявка. И я закрою свою позицию автоматически. Это сервис такой терминала. Вот я вижу стоп заявки. В активных сейчас. Я могу также даже из таблицы правой клавиши мыши, не только из стакана, из таблицы правой клавиши мыши, контекстное меню, снять стоп-заявку. Также я могу и лимитированную заявку снять из таблицы заявок. Правой клавиши мыши. Можно снять все активные заявки. Все, все снялось. То есть это вот управление вашей торговлей, как вы можете действовать. Вот для чего начнут на таблицы заявок, стоп заявок, таблицы сделок. Стоп заявки, давайте ее удалим, она нам не пригодится, мы стопы ставить на рынке не будем. Тем более для облигаций стопы не ставятся. Бышь обычно. Вроде бы разобрались. Сначала, значит, выставляется заявка, лимитированная называется, потому что она по определенной цене стоит. Выставляется заявка, потом происходит сделка, и потом у вас тогда открывается текущая позиция, появляется ваша позиция на биржевом рынке по конкретному инструменту. Поэтому пункту вроде бы все. Теперь давайте посмотрим, а что у нас с деньгами. Где у вас деньги определяются. Для этого нам потребуется, я люблю использовать таблицу, вот создать окно, все типы окон. Считай позиции. Я люблю клиентский портфель. По умолчанию вот он огромное количество полей мне выводит. Мне столько не надо. Я сейчас оставлю только то. Что мне потребуется. Правой клавиша мыши редактирует таблицу. Я здесь обычно оставляю. Давайте, наверное, очистим. Проще нам ввести. Я беру, выставляю обычно код клиента. Срок расчетов. Ну, иногда входящие активы. Чтобы не усложнять, можете себе оставить. Просто ниже отматываем. Текущие средства. Только сколько у вас денег оценочно? Прибыль-убыток можно за день поставить. И важная колонка сумма денежных остатков. Вот по сути все, что вам потребуется. Все остальное это ни к чему. Ну сколько у меня здесь много денег на демо -счете. Вот давайте таблицу сейчас посмотрим, проанализируем. Код клиента. Это ваш код, который вам даст брокер. Он у вас раз и навсегда. Срок расчетов. Ну здесь у нас демо-версия. Здесь срок расчетов только Т0. Мы сейчас откроем реальный в конце счет и там посмотрим будет расчет Т1, там Т2 может быть. Что это такое? Некоторые акции, например, вы покупаете, вот акции, например, «Газпрома», а к вам они попадут на счет через два дня, то есть расчетом Т2. Сегодня купили, через два дня биржевых акций к вам попали. Облигации там может быть различные со счетом и Т0, и Т1. То есть сегодня купили, завтра к вам попали. Бывает облигации, которые купили, они тут же к вам сегодня на счет попадут. То есть вы сегодня уже становитесь там владельцем. Акционером Газпрома, вы станете через два дня. Здесь демо счет, поэтому здесь везде расчет Т0. Текущее средство. Это оценочное средство, сколько у вас на счету с учетом открытых позиций, с учетом выставленных там. Текущее средства – это сколько денег у вас на счету. Прибыль убытки это за текущий день. Вот за текущий день у меня прибыль 4000. И сумма денежных остатков это свободные деньги, которыми вы можете распоряжаться. Вот собственно этих колонок будет вам достаточно. Давайте посмотрим, какие еще таблицы нам пригодятся. Позиции по инструментам. Нужно будет такую открыть таблицу, создать окно. Тоже все типы окон. Тоже считай позиции, позиции по инструментам. Раньше она как-то по-другому называлась, то ли текущие позиции по инструментам. В общем, сейчас она называется позиции по инструментам. Нажимаем ОК. Опять тут много лишнего, к сожалению, у нас. Правой клавишей мыши редактировать. Здесь нам. Давайте очистим и увидим заново. Нам потребуется название инструмента. Ну, можете код инструмента добавить. Код клиента. Ну, у вас обычно, скорее всего, будет один такой код клиента. Срок расчетов добавляем. Вам нужен только текущий остаток. И можете выбрать, такая, выбрать полезная цена приобретения. Почем вы ее купили. Ну, я часто замечал, что цена приобретения не всегда высвечивается. Но в последнее время вроде бы эта колонка начала работать. Показывать нулевые позиции, наверное, не нужно. Так, да, вот и все. Вот какие колонки вам потребуются здесь. Ну, давайте смотрим. Компания Газпром. Текущих остаток у меня 10. Здесь у меня показывают уже, вот здесь в стакане идут в лотах. То есть один это соответствует 10 акциям. А здесь уже текущий остаток в количествах акций у меня. Но эти тонкости нужно просто знать, со временем привыкните. С облигациями будет все попроще. Есть у меня цена приобретения, и вот есть еще у меня один инструмент, сургут нефтегаз тоже вот здесь купленный. Лимиты по деньгам. Создать окно, сети по окон здесь вот лимиты по деньгам. Здесь тоже можно посмотреть текущий остаток, там баланс, сколько заблокировано денег, но это когда вы какие-то лимитированные заявки выставляете, под них блокируются деньги. Я эту таблицу не использую, я ее не буду выводить. Про покупку продажи в один клик я уже вам рассказал, показал, как быстрым стаканом торговать. Можно от этого отказаться. Давайте вот сейчас правой клавишей мыши редактировать таблицу. И быстрый стакан убираем. Теперь вот я сколько на стакан не кликаю, ничего мне не получается. Чтобы купить, мне надо два раза кликнуть. И вот у меня появляется тогда окно для ввода заявок. Здесь я выбираю покупку или продажу. Могу выставить цену, вот, например, 253.46. 253 Давайте выставим цену, которая будет лимитной. Выбрать надо мне здесь код клиента и нажимаю да. Дополнительно запрашивается подтверждение и после этого только лимитированная заявка выставляется. Можно и так действовать. Ну, Я люблю обязательно иметь быстрый стакан. Я не сказал про настройки шаблонов. Давайте правой клавишей мыши по стакану кликнем. В верхней строчке. Потому что быстрый стакан редакти... Так, пардон. Шаблоны. Сохранить в шаблон. Ну и давайте здесь выберем какой-нибудь, вот, который здесь видны. стакан, например. стакан вот теперь будет вот такой шаблон. Или Rapid. Вот Rapid. Можно создать, сохранить как новый. Но здесь у меня их такое количество, что я вот использую, который есть. Rapid я делаю сохранить. Сохранен. Закрываем. Теперь вот я в текущих торгах любой Сбербан там левой клавишей два раза кликаю появляется вот этот наш старый некрасивый стакан. Правой клавишей мыши. Нажимаем шаблоны и нахожу вот этот Rapid. И видите, стаканчик мой изменился и он причем сразу стал быстрым, каким и должен быть. Все, вот у меня в один клик выставляется лимитированная заявка. Все, закрываем. Все, у вас шаблон есть. Осталось сохранить настройки, чтобы не пропали. Заходим в систему. Сохранить настройки в файл. И здесь вот в ту же, например, директорию вы можете нажать, сохранить, нажимаете, назовете его как-нибудь, не знаю, резервный. Расширение у них VND, у этих файлов, сохранить. Все, настройки сохранены. Обратите внимание, в более старой версии вот эти настройки, еще сохранены в 8, в 7 они не прочитаются. Вот здесь версия 8.0. Закрываем этот квик и открываем реальный квик э, БКС. Здесь тоже автозапуск должен сработать, все сейчас загрузится. Здесь у нас какие-то другие настройки. Давайте зайдем в систему. Загрузить настройки из файла. И найдем вот ту папку, мы ее сохранили резервный. Вот он у нас, он был в другом терминале Quick. Из другого терминала Quick открываем. Все, настройки мы научились сохранять. Все, мы основные окна настроили. Осталось нам только сделать стакан для облигаций, что я обещал. И поговорить про обновление терминала Quick. Где еще взять код инструмента и счет депо? Здесь А, аккаунт, здесь нужно счет депо поставить. Смотрим, система, настройки, основные настройки, выбираем здесь торговля, открываем, настройка счетов, раскрываем торговлю, настройка счетов. Ну здесь у меня счетов много различных, мы все счета вот эти все переносим туда. То есть здесь у вас будут все счета, которые здесь есть. Здесь вот счет D обычно имеет вот такой вид, или 0,1. После того, как все доступны счета, перевели в правую часть. Нажимаем ОК. И он уже здесь по автоматам появляется. У вас счет депо. Переключаем на нефть при помощи якоря. Здесь автоматически уже подставляются те счета, которые могут быть. Это вот счет на Форц. Берем Газпром. Стакан переключается. Уже здесь счет другой. Здесь вот счет подставляется. Берете вот этот счет депо. Если не знаете, на всякий случай уточните у брокера. И здесь у вас код код клиента вот у меня допустим здесь такой же на этом счету и здесь код клиента то есть самое главное если у вас здесь ничего не видно вам просто нужно их подгрузить в правую часть вот через систему и так далее как мы проделали теперь берем у нас ни одной облигации нету редактирует таблицу давайте найдем здесь облигации вот облигации это санкт-петербургской биржа не то д облигации это дефолтный не надо вот облигации а вот Т плюс облигации. Давайте здесь у нас как раз есть облигация ФВЗ Какую-нибудь добавим. Одну сейчас. И через якорь тоже настроим на нее стакан. Отключаем якорь. И давайте левой клавишей мыши в таблице текущей торги на облигации кликаем. Появляется у нас вот стакан по умолчанию, который мы настроили. А мы сейчас для облигации сделаем немножко другой. Правой клавишей мыши редактировать. Я для облигации иногда использую небыстрый стакан и делаю его в таком виде. Здесь я ввожу цена, объем и доходность. Вот такой вариант. Панель торговли не нужно, Хотя можно сделать. Выделять котировки с цветом. Перенос. Да. В чем преимущество такого стакана? Здесь вот есть колонка доходность. Для акций она ни о чем не говорит, она не нужна. А вот для облигаций, поскольку здесь нас будет интересовать при покупке лишь ее доходность, то здесь как раз вот это выгодно. Обратите внимание, что вот цена облигации. Она идут сначала дешевле, потом дороже. То есть вы хотите купить как можно дешевле. А теперь посмотрите в колонку доходность. А здесь все наоборот. Сначала дороже, а потом дешевле. То есть доходность, соответственно, чем вы купите дешевле, тем ваша доходность будет выше. Чем вы купите дороже, ваша доходность за счет это уменьшится. Вот эта доходность, она не совсем такая реальная, которая у вас будет, но на нее можно ориентироваться. Я люблю все-таки использовать, вот для облигаций часто использую такой стакан, где у меня отдельно выведена доходность. Но можно пользоваться и таким стаканом. Вот два варианта я вам предлагаю для облигаций. Здесь у меня уже не быстрый. Два раза кликаю и выставляю заявку. У меня осталось сказать пару слов по обновлению. Заходим в систему, настройки, основные параметры. Торговлю закроем, нажимаем на программу. Здесь есть такая галочка обновлять версию программы. После того как вы программу установите, я рекомендую вам эту галочку снять и сохранить. Обновление программы очень такая опасная процедура, может быть все что угодно. Когда выходит обновление, иногда какие-то косяки и недочеты не замечает разработчик. А вы при обновлении можете потерять свои настройки. Может у вас все сбиться. Работает у вас программа? И пусть работает. Захотите его обновиться, поставите эту галочку, сделайте обновление. Я не обновляюсь по квику годами, и у меня все прекрасно стабильно работает. У кого эта галочка стоит, они периодически ругаются, потому что у них что-то поломалось, что-то не так работает, как хотелось бы. На этом все. Надеюсь, что вот этого, этих настроек, которые мы с вами сделали, урок достаточно большой получился. Вам с головой хватит, чтобы успешно использовать терминал QUICK. Более ничего такого особенного вам, скорее всего, не потребуется. До встречи в следующих уроках.